Выглядит блок долгие дела. Все или не переходишь. За он заехал Я ребята, я ребята, куда? знаю, что... что... Ты не видишь, кто это? Ты не видишь. Ты не видишь. Ты не видишь. Ты не видишь. Ты не видишь. Ты не видишь. Ты не Пусть ты, ребятки, на на на Вот это как-то называется виски 4160 рублей купил, Вот одну мяч. Да? Тут оказывается так Ну я сам не местный, город не знаю. Деревенский. Только вот сегодня к другу пришел. С этого. Ну чуть у русских не знаю, да? С деревни вот. А тут оказывается такие сыновья. У нас в деле не вообще не так. Я вообще не знал. Один раз увидимся. Не каждый раз. Даже был шеф Он на лбу Он на ордеи у меня, блядь, Он он на не люди, бля, мы еды не такачивая, не хотят, не хотят, не хотят, не хотят, не хотят да? ой, бля, а корида, и кибулок пива, где ты бля, и кибулок пива, да мизь, блядь. пива, я не знаю, мне так обидно, конечно, я не знаю у нас там в деревне, да, где я там, эту, живу, 60, 3 рубля стоит Один пиво такой обычный, экологический. У нас тут в городе вообще сцены на... Четыре 4 тысячи, Четыре куска на... И Я не знаю. это так обидно, конечно. Я не знаю. Я думал, там водки стоят две сотки, три сотки на... Нет, братан. Это так не действует. Там три-четыре тоже куска стоит. Да. Вместе с виски взял две еще пузыря. Оказывается, они нахуй не дешевые, бля, дорогие. Один да. из тысяч Схуя. Ну, да, двенадцать тысяч вышло. Да. Я говорю, да ну, нахуй, бля, выбирайте, нахуй. Ну я миллионер, конечно, но, но не настолько, конечно, да, сказал. Бу, бу, бу, напьем ну, Ага, они такие, в деревне Уолт... а? Дукан, вот, пожалуйста. Да, да. вот, Дукан, пожалуйста, да? Ну, это не я виноват, спроси. Лучше там буду капуста рожать, как-то, капуста, картошку, но это свекло, морковь там, это вот, урсы, там, не, город, не, я не знаю, да, вообще... знаешь, вот просто... смотри, я вот стоимо с улицы, эй, в городе вышел, да, с дома. Вот. Как вышел с двери и тут же заблудился, перекинь борода. Тут же заблудился. Я не знаю, нахуй. Бери по 10, второй путь корпус вот так хуешь, муешь, вот так же все делает. Я не знаю, брат. вообще тут запутано все. Что? Там дома все понятно. Алексеева один. Алексеева два. Это, знаете, второй номер дома так вот. Все, хорошего тебе дня. все кайфуешь. давай. Хорошо. Пиздец опять не упал бы, Я не буду ходим, бля, это нах. нах. Гучи гай, гучи гай, гучи гай. так, Будет не кимера. Бувай, бувай, по Часть третья. Хуй его знает. будет конечно. Я не знаю. Мне так конечно. Бувай. Ага, Без тенджер до полу. А не согласен. Все он на... Идей, буарга, на бурвар. Он на пустях. до полу. Вс ⁇ Тувар, давар, был толкаш там типа видишь не надо он то бедно так одновременно. Ардаставки, хэм, сова Ох, комсола, то с комсола, королем утром, то он сола, ухо то но и он так, ухо ты керете, чулу лартан, чулу вивас, кини это, тягнехая, слов быгита, оларен, окен, иджа барбута, блджан, иджат, и харанга, тюн, виген, доктору, барбута, бгарла, кирпирихо, ухут, ухут, как быт, барбута, кимпиль битей онно, ким серей битей, кихилера битей, гитех, тыл, эпити, эпитинго. 40-го тырбут 30-го тырбут а вот там Главное арглама аргуни Главное главное рад брать беги тенсивит. рад Максим, Манар. Снимай снимай снимай. Снимай. Максим, <говорит> делу горгулью крана дороби, это крана доробиан добавлен. А, ну, это бахарцы не, это бахарцы не у Конечно я Они собака бля, а на Хайра, не подесяка, хайра, И пох ты бля. бля. ну, а он да? Окей, бля. Блин. Так, ну, джаг, бля. Раз, путя, рас окей. Хорошо, он. Друг, ну, круто. Купан, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, А ты не кардем Аллаху, а идем не карсемин. А ты вертибек сирафин айматин, Джаллахун дэнер админ. А Ага рбирахтау нсамбуду Говорок алла аукасия любое время, любое, время, любое суток, бабун, короче. Идем в кабинет. Пэт, пэт, чуть он жестко. Шота, Yeah, yeah, yeah. Araz, o loco, гора, гора, кераджон, до договор, ох, тума бар, толу меселою лусе над ігар. неким тут теньким соки на А ти мани, кердеслу а надо ген, надо мне нравится, что это гельяризм, нравится, бля. Не, а ты водишь, бля, да, я такой же коньяк. Я такой же Я Поехали, поехали, поехали. Ты сундат или нет? Ты с нами или нет? Ты или нет? Ты с ними или нет? Ты или нет? Ты с нами или нет? Ты или нет? Петру Алексееву тебя ждет, да? Нет, конечно. Да. А? Тебя приглашал? Да. Тебя Конечно. Такси, Показы, а. сей. Показы, сей. да? все. Вот так, не Барна, это я? Он не бе вдруг не видел. Туда они, какие не монстры, знаешь, вот вот вот Вчера, вчера, вчера, вчера,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 Телефон на хамовщине. Сука. Пендан захарки. Любой. не будет. Я тебе Продолжение следует. А так, на, и 재미, что ни кто на дел gut. Но о Digital Тальевое видео! Почему? Местный трениnal. Это что то Истинно, подергаю, говорил, ну, в он <laughs> Сука маска, блядь.